Представители посольств государств Африки посетили Казанский университет, чтобы оценить возможности, предлагаемые учебным заведением для сотрудничества и студентов из своих стран. Несомненно, нет лучше образования, чем образование в России. Мы надеемся, что из Африки будут приезжать больше наших студентов. В Казанском университете продолжается вакцинация против COVID-19. Через 21 день, когда мы его вакцинируем, на следующий день также появляется дневник и сертификат с QR-кодом гособразца. Спаси жизнь, стань донором костного мозга. Куда обратиться, чтобы сдать анализы на донорство? Наш такой маленький шаг может стать большим шансом для кого-то и нужно им воспользоваться. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Илюза Шерифуллина. Казанский университет посетила делегация представителей посольств Кении, Уганды и Зимбабве в России. Смотрим! В вузах растет количество студентов из стран Африки. В России и Советском Союзе было подготовлено около 150 тысяч африканских специалистов. Послы из Кении, Уганды и Зимбабве посетили Казанский университет, чтобы оценить возможности сотрудничества и условия, предлагаемые для студентов из своих стран. Образование – это фундамент развития. Мы всегда ищем возможность, чтобы за границей училось больше наших студентов. Сейчас здесь только два студента из Кении. Основываясь на том, что мы увидели, надеемся привлечь больше студентов и тем самым способствовать экономическому развитию нашей страны. Я не первый раз в Казанском университете и приезжаю каждый раз, когда меня приглашают чтобы сдать обстановку во время визита. Несомненно, нет лучшего образования, чем образование в России. Мы надеемся, что из Африки будут приезжать больше наших студентов. В рамках визита гостям провели ознакомительную экскурсию по музею истории Казанского университета. Ариадна Кугушева, Булат Садыков, Фарид Универньюз. В Казанском университете продолжает свою работу выездная бригада университетской клиники по вакцинации против COVID-19 студентов и преподавателей вуза. Все подробности далее. Прививочный пункт вновь был организован во втором учебном корпусе Казанского университета. По словам врачей, с каждым днем количество желающих вакцинироваться растет. За один день здесь было привито порядка 100 человек наступает лето, сейчас немножко карантинные меры ослабляются, поэтому будут, конечно, путешествия, будут командировки. И вот я лично хотел бы защитить себя и семью. Сейчас очень много различных вирусов, инфекционных заболеваний. И просто отсиживаться, ждать, пока это само собой пройдет, ну, наверное, не самый удачный вариант. И в то же время, если нашли вакцину, которая подтверждена многими опытами и получила международное признание, то почему бы не воспользоваться возможностью и э, сделать прививку. Напомним, что прививка делается дважды. После введения первого компонента вакцины «Спутник Ви» должен пройти 21 день. В течение этих трех недель пациент может вести дневник самочувствия на портале Госуслуг Российской Федерации. Через 21 день, когда мы его вакцинируем, на следующий день также появляется дневник и сертификат с QR-кодом гособразца. Если у пациента нет в госслугах, либо он не зарегистрирован, то мы выдаем ему справочку в поликлинике той, которую его вакцинировали, он должен подойти и забрать справку о своей вакцинации. Желающие привиться также могут обратиться в университетскую клинику по адресу Вишневского 2А. Запись по телефону 233 300. 30 Перед приходом на вакцинацию стоит помнить и о противопоказаниях. Возраст до 18 лет, беременность, обострение хронических заболеваний и острое состояние. Диана Жиленкова, Фарид Захитоглы, Универньюз трансплантация костного мозга ежегодно требуется более чем 5000 россиян. Регистры доноров костного мозга организованы в десятках стран, но найти совместного донора для больного проще среди людей сходного с ним этнического происхождения. Именно поэтому большинство стран стараются создать национальные регистры. Так в 2017 году казанский университет и благотворительная организация Русфонд создали свой национальный регистр. Для того чтобы стать донором костного мозга, необходимо сдать кровь или анализ букального эпителия. Куда обратиться, чтобы сдать анализ, расскажем на сюжете Наряду с Казанским университетом руководством медицинских центров здоровья семьи было принято решение присоединиться к акции «Спаси жизнь», стань донором костного мозга, где каждый желающий может пополнить национальный регистр путем анализа букального эпителии щеки. В наших э, сети клиник э, проводятся вот анализы для того, чтобы найти э, неродственного донора, да. Э, Анализ проводится достаточно легко. Берется мазочек со стоп с эпители с букального эпителия щеки. Затем этот анализ уже передается в клинику Казанского федерального университета, где в лаборатории полностью проводят там генотипирование, фенотипирование и выявляют, является ли этот донор да, по каким-то параметрам генетически совместимым с пациентом. Первыми, кто откликнулся на акцию, стали студенты Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета. В первую очередь мы сами учимся на врачей и Понимаем, что это важно и полезно для других. Что бояться этого не нужно. Наш такой маленький шаг может стать большим шансом для кого-то, и нужно им воспользоваться. Это необходимо сделать каждому, чтобы была возможность у ребенка, так как шансов падения очень маленькие, и чем больше людей, тем больше возможностей для детей. Стать донором костного мозга совсем не сложно, но есть некоторые противопоказания. Если вам от 18 до 45 лет, у вас нет серьезных заболеваний и ваш вес больше 50 килограмм, шанс встретить своего генетического близнеца 1 на 10 тысяч, поэтому очень важно, чтобы доноров в регистре было как можно больше. По адресам, которые вы видите на экране, можно прийти и сдать анализ букального эпителия с хэштегом «Хочу в регистр». Всю информацию можете узнать по телефону 204-2700. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз.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 Предложение стать режиссером фильма о Лобачевском поступило ей от шеф-редактора авторских телепрограмм Казанского федерального университета Юрия Алаева. Мы с ней познакомились, я сделал интервью с ней для университета, побеседовали, и потом уже вне эфирного времени, обсуждая разные перипетии, у меня возникла такая идея, я ей я предложил, я говорю, Катя, а вот математика, почему не, почему не посмотреть, вот, например, у нас абсолютно неординарный был ректор.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 В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета прошел республиканский научно-творческий конкурс «Если хочешь затронуть душу народа» в честь великого поэта Габдуллы Тукая. Все подробности далее. Конкурсанты прочитали стихотворение собственного сочинения, стихотворения самого Тукая, переведенные на другие языки, а также представили научные работы, связанные с творчеством поэта. Это уникальное мероприятие, потому что практически у нас нет площадок, где собираются представители разных вузов, то есть и высших учебных заведений, и специальных учебных заведений. Поэтому на базе Казанского университета мы такое мероприятие с удовольствием проводим и надеемся, что и в дальнейшем мы... Выйдем на международный уровень. Стихотворение Габдулы Тукая на татарском языке прочитали и иностранные студенты. Сложностей у них не возникло, ведь помогли им их преподаватели. Когда я приехал в Россию, я посмотрел его, и как русский стих Пушкин, как татарские люди любишь Габдулы Тукая. Сегодня я рассказала стихи Бала Белен Кубелек.